Всем привет, с вами Макс Рис, канал Риск Старт Зуба Зуба, подписывайтесь, кто я это не сделал, потому что мы откроем сундучек, если это сундучка будет то, что у меня, прямо вам в руки. Три, два, один, смотрите, бам! У вас выпадает баг, обычный персонаж. Ну сейчас можно получше, конечно, выбить. но в общем, кто не сделал, то есть сделайте это у нас бронзовый сундучок, давайте... Три, два, один, бронзовый сундучок выпадает, Оли у вас выпадет Тоже так себе. Золотой сундучок, перед началом ролика, подпишись на канал, поставь лайк. Это нужно. Кстати, кто не подписан на канал Макс Рис, там очень много отписок. пожалуйста, подпишитесь. А то будет некрасиво, если так будет каждый день отписываться очень много отписок. В общем, пожалуйста, в описании. Так, у вас выпадает что-то хорошее. Неужели новый no бравлер? Неужели Джейд? Вау, Фази, разблокированного персонажа. Привет, Фази, прям в ролике, отлично. Оставляю ролик. Так, Ларри. Ну, в общем, вас выводит Фази. Это, конечно крутой персонаж я не знаю как он лего. в общем напиши в комментариях если ты знаешь какой он персонаж легендарный обычный редкий эпический мифический так 400 алмазов много но хотите у нас только ну меньше триста ага 225 ну что фазе сегодня мы тебя протестируем прямо на обнове не ну это конечно классно фазе а ну ка покажись смотрим на фазе так. Говорят, что смайлики еще подбавляют, а где эти смайлики, очень знаю. Да, у вас смайлики, только вот скины, конечно, нет. Так, что он там делает? Постоянно заморозка, в смысле? Замедляет врагов своими атаками, класс. А, актив скользение Скользит, использует, чтобы ускорять перезаряд 10 секунд. А, это у него сила. Окей, okay. задарел 800, урона, ну мало, ну дальность хорошая, так, Лука, ага, понял, хороший фазе, ну что ж, понравился бравлер, ну тогда идите играть в зумбу, но сначала посмотрите ролик, так, заходим в одиночную, пока мы с ним не поддобавляли, еще на миге. что, а, точно, так, сейчас думаете 8 часов, сейчас сколько? Чё делаете? А, я уже ничего не могу сделать, блин, а, никуда не нажал, все нельзя, ну ладно, все таки судьба, наверное, какая-то, 8 часов. А что у меня сегодня будет? Сейчас вроде бы, ну, где-то 14.00, явно, о, о, открыто, открыто, так где я, я пингвин, я пингвин, стоять, я пингвин, если там плачу, я тоже сдаюсь, флаг, я пингвин, я должен где-то там быть и всем, не, а я к тебе пойду, окей, окей. Так, напугаем его немножко. Пингвин, отстань. Стрите, пингвин. Ну окей. Ну ладно. Ну, если вы хотите, чтобы я с вами был Дима, то вы должны поставить хоть э, Риск. Да, Риск в конце. Ваше имени. Ну, если хотите, конечно, Макс Риск. Только вас перепутать или другие перепутают. В общем, потом узнаем. Вообще общем извиняй, но ты не мой... Не мой друг. Так-так, тихо-тихо. Что ты делаешь, а? Чуть не убил меня. Блин! Блин! Офигеть! Это чувак убил меня! Ты что делаешь? Откуда у такие силы? Это что, реально у нее третья сила? И такой он дерзкий? Хе! Как это так? Слышь ты, а ну вот, покажи себя. Ух ты, я клацать могу, уже обнова вышла, клацать можно, а раньше такого не было, ну ставь ролик, можете посмотреть на канале, ну чё, издеваетесь, ноль кубков, слышишь, брау, зуба, так нечестно в общем, если ты со мной согласен, то давай, помогай нам, в общем, заставка у нас будет пингвин, блин, пингвин и кользит, кользит, а почему пингвин не кользит на льду, а? Не, ну кользи только вот почему он кользит здесь? Вот просто некрасиво прод... Ну конечно Ну почему бы нет Не придумали, так придумали Да, хай придумали, значит Так делаем Клана делаем Иди отсюда Так, отстань Блин, отстань, чувак Отстань, отписка, дизлайк, достал меня. Почему он такой красавчик? А, уходите. Блин, блин, ну чё ролик? Он сразу. Блин, такой себе. Как его там зовут? Фази, да? Отстань, блин, дизлайк, отписка. Блин, достал мне уже. Джиджи какой-то. рикки Джо-Джо. Реклама, сейчас мини-реклама. Так, в поисках Ютубе найдите Макс Риск Джо-Джо. Это трек, послушайте. Ноль кубка, вы что издеваетесь зубы, эй, что это за приколы? Капец. Да, вот зуба, зуба. Что-то нравится, что-то не нравится. Конечно. Там открыто, да. Только один обнова. Одна обнова. Где это остальные? А? Обновы. Я жду зуба. Так, да, значит, только... тут очень мало обновы. Да, нигде. Где все знаешь, все скучно становится. В общем, новички здесь будет сложно вам пробиться, потому что уже все здесь привыкли, все здесь знают. не прикольный персонаж, он кидается, в общем, да? А я думаю, что он толкается. Ну ладно. А если бы он толкался, то он был таким бы быстрым. Кстати, нам везет сегодня. По статистике, так. Там что-то я и видел. Нет. Кстати, сколько я? Я что, могу бесконечно? Да ладно, чувак, отвали, отвали, отвали. Эй, -э -э. Что ты делаешь, Джейдер? Я тебе не знаю, отстань, я хочу узнать, реально что, Джейд. Джейд, отстань. Блин, ну что это за фигня? Ведь вайди, знаю, да? Еще лагает. Зубы, я думаю, что ты обновился. Ну да, прикольно, конечно, фраза. О, ноль, ноль купов. Спасибо большое. Что, зуба? Ты хочешь меня что? задизлайкать? Реально, да, пран какой-то. Смотрите, бесконечность. А, да реально что, бесконечно? То есть, если мне тронут, то все поздно. А, если останов... остановлюсь, то все уже поздно. Круто, это уже не нравится. Хоть что там, хоть это, это фазе может делать. Так, отстаньте. Я в шоке. Подождите, а где лук? Эй, обнова, ты что сделала? Зуба что сделал? Блин, ничего попадаю, отлично. Это конечно хорошо. Блин, а где выпадают из меня луки, которые я бросил? Вы же видели? Зуба, что ты сделал? Зуба, эй, что за пранки ваши такие? Мне нравится, конечно, старый. А теперь, блин, да, блин, они стали еще мощными охранники. Что за приколы? Нет, не да блин, да что же ты. Я не пойму, что зуба сделал с этой игрой. Эй, эй, тихо ты, блин! Ну задал ты меня уже. Все, хватит, зуба. Успокойся, поже. Да, блин, зуба, чего? Отвали. Я не понимаю. Все пришло вниз. Вниз прошло. Все вниз. Обном они классные, все, незлайк. Да. Хоть это мне радует, что могу кользить. И все, хп мало. Это персонаж такой плохой. То он хорош, то он плохой. Не пойму. Так. Там никого нет. Это популярное место, поэтому я туда не хожу, чтобы не было ситуации такой мощной. А, лук выпадает. Нет, нет не, не упадает. Смотрим. Выпал, наконец-таки. Хоть выпал. Хоть это меня радует. Только, только. Тут за нами гонится один чувак. Нужно валить отсюда. Хована, смотрите. Не догонишь, это гонки. Там ступеньки должны быть, по-моему. Да блин, что за обнова такая -то? ХП, пожи, ХП, пожи, ХП, отстань! Ну ХП, блин! Реально, нереально за, ноли сыграть. Эм, за моли сыграть. За Молли. Как это персонаж? Фази! Опа треть кубков. Ух ты, хоть это мне радует. В общем, кому жалко меня, ставьте лайк. Это просто безумие. Ага, сейчас я не могу записать. Хочу сделать обзор на это персонажа. Все. Отстань. Отстань. Сейчас я заняты. Стой. А, кстати, он управляемый стал. Вот это хоть мне тоже радует. Да, что-то сегодня как будто не везучий был день, а теперь везучий. Так, кто тут, тут покушал, скорее всего, тут есть копанда. Ээ, панда. Да блин, ну, почему? А где хпшки, а? Вот они есть. Так, подождите, я еще начал играть сразу война, да? Прикиньте. А в брау старсит по-другому все советую конечно, про стар сыра. Немножко, только немного. А Зубы можно тоже немножко. Ну, может даже побольше. В общем, пока мне зуба выигрывает. 1.0. Почему так? Потому что у зубы есть некоторый интерфейс. Хоть это тоже не радует. Так, тихо. Тихо. Блин, достал. Конечно, тут очень много битвы и скучно бывает. Аж капец. Так, вот взрываем. Так блин. Это реально сложно. Угу. Тут очень много пустишек, так что это тоже что-то не весело. Не, ну это другое... Эм, предположение, да? То есть, если такая игра, то... то отстань. И чё, прикалываетесь надо мной? Я в шоке, что за приколы? Это что-то еще за игра? Это не мой стиль, отстаньте, это не мой стиль. Где мой стиль? быстрый игра. Не повеселиться, да блин, ну чё с этим фазин? Да, просто шок. Что бы сделал обнованную блин, ну почему, а я плахочу. Смотрите, мы за ним идем, Давай за Не знаю, просто весело. Куда он идет? А там что-то, что-то точно есть? Нет. Кстати, а, да. Я что, скорее. Я думаю, как так быстро делаю? Но это хоть мне тоже нравится. Хоть скорость. Но, блин, я непривычно сел. Это не тяжело. Лучше на компьютере, но... Отстань, отстань. Но бы лайки не ставить, вот. <смех> да. А можно анимацию воды, анимацию звука. А так было бы приятно слышать отстанет меня. приятно было бы слышать да Став лайк если ты хочешь такое же вода просто замершая а что будет если я подойду к ней вроде бы она булькает смотрим тестируем ну в общем есть маленькая анимация но не такая уж и мощная а. вот уже пингвины мне нравится Прикольная способность. Блин, достал. Но у него мало хп. Вот что минус. Да, блин, иди отсюда. И, пингвин еще слабанький какой-то. Ему просто нужно убегать, по-моему. Или большое расстояние, да, большое расстояние нужно. Блин, ну, сейчас я... Не могу. Ну, сейчас... это все... Чешется. Отстань, блин. С двух ударов, кстати, убивает. В общем, все, я уже устал. Всем спасибо за просмотр. Сегодня просто не мой день. Всем удачи, всем пока.